Друзья, проблема была такая. Вот у меня сейчас включен браузер Google Chrome. Ну, независимо от выбранного браузера, Opera или Яндекс. У меня была такая картина. Выхожу на Яндекс картинки или на Google картинки, любые картинки. И при нажимании на картинку она у меня не показывалась в большом формате, вот как сейчас, да, вот, не переходила на картинку, а оставалось то же самое окно, только с пустыми миниатюрками. Сейчас не могу воспроизвести эту первоначальную ситуацию неприятную. Она у меня была несколько дней, пока я не призадумалась, да что же это происходит такое. А происходит вот что. Друзья, если это во всех браузерах у вас картина, да, независимо не показываются вторичные картинки, значит ищем общую причину. Она нашлась в Касперском интернет-секьюрите. Вот, что нужно сделать? Я просто его включила и выключила. Вот защита включена. И вот она выключена после того как я выключила касперского перешла в яндекс браузер у меня начали показываться картинки после того как я включила касперского картинки продолжили показываться то есть какой-то сбой был видимо в программе Непонятно, какой сбой, из-за чего это происходит. Ну, вот такая вот маленькая фишка. Может, кому-то из вас пригодится. Все картинки теперь показываются. Ну, ладно. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Извините за то, что снимаю на телефон экран. Надо установить программку, выбрать время. Все никак не могу. Ну, срочность, безотлагательные вопроса. Всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.